Здоровая. Ну... Как ты? Как твое настроение? Мое замечательно, ведь до нового года осталось совсем немного. И в преддверии новогодних праздников я уговорил разработчиков Барвихи РП создать для нас с тобой новогодние промокоды на денежки, которыми с удовольствием сегодня с тобой и поделюсь. Ну и по традиции, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги розыгрышей каждый в воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании начнем с приятных новостей обнова наконец-таки вышла уже на все сервера все что вышло в данном обновлении как его юзать как зарабатывать много-много денег на протяжении всех этих выходных в ожидании новогодних праздников и ивента я тебе рассказал в прошлом своем видеоролике если ты его еще не смотрел обязательно сделай это также разработчики в честь данного события подогнали нам с тобой вот такой вот промокод на BMW g70 не забудь его заюзать через команду слэш бонус если ты еще не начал играть как и я на девятом сервере барвих успенская то сейчас самое время это сделать не забывай вводить мой ник при регистрации а также мой ютуберский промокод хэштег карп ведь за эти вещи ты сможешь получить 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне но перед тем как слить тебе абсолютно все новые промокоды на деньги я хочу передать в первую очередь огромный привет всем тем ребятам которые на под роликах по промокодам либо просят выписать все промо под роликом в комментариях либо же выписывают сами эти промики чтобы другие люди даже не смотрели данный ролик хочу тебе сказать одно если будет продолжаться в том же духе то это скорее всего будет последний ролик о промокодах на моем канале ведь я каждый раз трачу немало времени на то чтобы придумать данные промокоды отправить их разработчикам и по несколько дней потом напоминать ему уговаривать создать эти промо После чего иду снимаю для тебя ролик, а тебе просто-напросто лень посмотреть его буквально несколько минут и поставить лайк. Тем самым ты меня сильно расстраиваешь. Надеюсь, такого больше не будет. Все просто, ты радуешь меня, взамен я радую тебя. Ну и не будем о грустном, перейдем наконец-таки ко всем абсолютно новым новогодним промокодам на деньги. И первый промокод на сегодня – хэштег Эвил Санта, что в переводе означает тот самый Злой Санта. За 5 часов отыгровки ты получишь благодаря данному промокоду 35 тысяч рублей. Как использовать данные промики, как сэкономить и сократить это время отыгровки, я тебе рассказывал уже во всех своих прошлых роликах по промокодам. Еще один новый промокод, хэштег Christmas Story, что в переводе означает рождественская история. Также за 5 часов отыгровки, благодаря данному промокоду, ты получаешь еще сверху 35 тысяч рублей. Есть еще и такой промокод, как как хэштег snowman, что в переводе означает снеговик. Также за те же 5 часов отыгровки ты получаешь все те же 35 косарей. Ну а к примеру такой промокод как хэштег white snow, что в переводе означает белый снег, буквально за 4 часа даст тебе еще тысяч рублей. Еще один промокод на тысяч рублей хэштег tangerines, что в переводе означает мандарины. Эти тысяч рублей за данный промокод ты также сможешь получить, отыграв буквально четыре Часа на проекте. Ну и последний промокод на сегодня, который также за 4 часа отыгровки даст тебе сверху еще 25 тысяч рублей. Хэштег Magic New Year, что в переводе означает, конечно же, волшебный Новый год, который мы вместе с тобой с нетерпением ждем на Барби ХРП. Напиши мне в комментариях о том, есть ли у тебя уже новогоднее настроение, присутствует ли оно, чувствуешь ли ты дух этого праздника? Чего ты больше всего ждешь в эту новогоднюю ночь? Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!